здравствуйте завтра мы уезжаем в сочи покидаем его прожив год и вот за этот год в общем-то многое что увидели узнали и хотим поделиться своим опытом ну во-первых мы приехали сюда не просто для того чтобы погреться на солнышке увидеть море красоту пальм там и так далее у нас была в общем-то определенная задача я бы сказал часть нашей миссии, и мы ее выполнили. Выполнили успешно, судя по всему. Вот. Кроме того, мы, в общем-то, и э, помогли дочери здесь легко войти в школу, в первый класс, первая учительница, первый класс. Это очень э, мы долго выбирали, а это оказалось вообще классно. Все у нее легло, легло хорошо. Еще не закончив школу, она уже говорила, когда я пойду во второй класс. То есть вот такое вот состояние создать на старте в школу, согласитесь, это достаточно дорогого стоит. Вот эти две задачи мы выполнили. И уезжаем легко, не прощаемся с этим городом. Еще будут встречи, и, возможно, и длительные. Все в этом мире может быть сейчас, Вы сами знаете, все меняется очень быстро. Но есть определенные наблюдения, которыми хочу поделиться, потому что многие рвутся в Сочи. И я вот общаюсь, много езжу, говорю, я со всеми общаюсь, набираю, как говорится, статистику. И понимаю, что многие просто приезжают сюда... Какая красота! А, пальмы, а, море! <смех> море и пальмы – это, пожалуй, самые главные притягательные элементы для тех, кто сюда приезжает. Тепло, красиво. И, приехав вот в какой-то сезон, немножко прикоснувшись к Сочи и не видя всего периода, всего года, в общем-то, здесь решают остаться, продают там квартиры, все Дома продают и сюда вкладываются, и там имея, в общем-то, классное жилье зачастую, а здесь на это классное жилье приходится поменять что-то очень скромное, очень скромное. Просто цены бешеные на жилье, особенно после начала ковида, все ринулись в это такое райское место, якобы для здоровья. На самом деле, в общем-то, оно мало помогало здоровью. Но, тем не менее... Здесь действительно есть большое количество плюсов. Морской воздух, воздух вообще прекрасный, конечно, это сказывается. Но если где живешь? Вот мы сейчас живем в горах, так вообще чудо, конечно. Мы на краю обрыва, наш дом, за нами ущелье. Слышите, птицы поют. Все хорошо. Но мы жили и в центре. Так что, ну и побывали в самых-самых, самых, выполняя свою миссию, в самых разных точках. Сочи. Это просто было глубокое такое погружение, понимание его. Так вот, друзья, чтобы не было иллюзий, не было напрасных ожиданий и потом разочарований, будьте внимательны. Желательно побывать в разные сезоны и почувствовать себя, комфортно ли вам здесь в разные сезоны. Например, здесь зимний сезон, особенно этот сезон, он немножко нестандартный, но в принципе он такой есть. Я на Кубани жил долго 10 лет поэтому не в сочи но рядом поэтому знаю что зима здесь это не самое сладкое место Дождь и холод. Согласитесь, сочетание непростое. А то и ледяной дождь. Это одеться тепло, в теплую одежду промокнешь, в непромокаемую холодно. И все время в таком находишься движении климата. Причем за день может поменяться несколько раз погода. Такая динамика в климате, конечно, сказывается на здоровье. Давление, у кого проблемы с давлением, здесь это очень сильно ощущает. ощущает то, что, я говорю, в течение дня могут кардинально поменяться условия, и, соответственно, давление прыгает. Поэтому, друзья, у кого есть проблемы со здоровьем, будьте внимательны. Приезжайте, проверьте себя в разные времена года и почувствуйте себя здесь, насколько вам комфортно, чтобы не было потом разочарований, а то и драмы, трагедии. Кроме, конечно, климата, здесь есть определенные тоже проблемы. Для пенсионеров тоже здесь не так все просто, потому что сфера обслуживания медицинская, социальная здесь очень далека от совершенства. Инфраструктура вот эта вот слабая. И поэтому тот, кто привык там чуть ли не к домашнему доктору и соответствующему обслуживанию, отношению, тот здесь будет далеко разочарован. Перебои с электричеством, перебои с водой. Зимой может быть очень холодно, потому что дома в основном не приспособлены к таким низким температурам. Или отопление слабое, или конструкция дома не самая лучшая ведь делают все зачастую на продажу и поэтому здесь, здесь сильные, сильные нарушения по всем СНИПам и нормам и ГОСТам это надо понимать и когда берете жилье, думайте прежде чем хорошо подумайте, посмотрите кроме того, кто хочет купить дом или заселиться в какой дом посмотрите, насколько здесь оползневая опасность большая. Потому что 80% Сочи вообще-то в э, э, опасной зоне по оползням. А это очень серьезно. Это очень серьезно. Сползают дома, и были случаи всякие разные накриняются, вот я сейчас живу в таком доме на обрыве, а земля уходит из-под него, и он уже на одну треть завис над обрывом. Я не боюсь, конечно, мы-то и уедем, но я хозяйке сказал, говорю, давайте думайте что-нибудь делать, потому что, через моим ощущениям, через года три-четыре он рухнет в обрыв. Вот. Так что э, все очень непросто, но все дорого. Вся сфера обслуживания и продукты, и все выс... самые высокие цены Несмотря на то, что близко вроде бы все тропические и субтропические зоны Здесь все на самом деле очень дорого Ну, город предназначен для отдыха А отдыхающие приезжают, они, в общем-то, приезжают отдыхать И зачастую не особо смотрят на цены Отсюда и такой, такая динамика цен, отсюда и такие запросы у, у, у торговцев они запрашивают достаточно серьезно поэтому я подводя итог скажу что для жизни этот город не совсем uh, подходящий по крайней мере я так считаю но это мое видение возможно меня uh, местные жители могут uh, не понять хотя они уже привыкли просто привыкли и не все им тоже нравится я общался и с местными жителями вот. и поэтому uh, сюда переезжать надо, если кто-то задумал, надо действительно очень хорошо, очень хорошо подумать и взвесить. Я уж не говорю про юридическую сторону, про Особую здесь Особую зону мошенничества <свят> Во всем здесь достаточно Это заметно вот. Но это, это вот так это, со, это город для отдыха Для развлечений Ну и э, для всех тех Кто на этом подвязался э, э, Трудиться здесь Особо негде И вот я езжу на такси то, что с гор спуститься больше не на чем. И здесь, конечно же, вижу в составе таксистов, ну, и кандидаты наук, и два высших образования, и там и успешная какая-то деятельность, и успешный был бизнес, и прочее-прочее все. Но, то есть, люди достаточно солидные. В такси, водители такси в основном. Но на сезон приезжают, хотя сейчас сезон круглый год, но тем не менее приезжает очень много таких, которые лишь бы заработать э, с горящими глазами на деньги. И поэтому достаточно много мошенничества. Поэтому, друзья, город непростой, непростой, интересный, красивый, мне он нравится, я его люблю, как и многое в России, вот, но есть жизнь здесь, это, как говорится, любить нужно все, <laughs> а вот жить, <laughs> жить, это нужно, конечно, подумать, прежде чем определяться, так что вот такая моя, такое мое вам напутствие такие мы наблюдения за год наблюдений конечно гораздо больше если что-то будет еще я сообщу для того чтобы вы в общем-то немножко поубавили э, пыл и убрали какие-то иллюзии благодарю до свидания